Представляете? молодец! молодец! Дум это очень круто! Вы молодцы! Видите, это было ужас, но на самом деле ужас не бывает, это только в твоей мысли. Но на самом деле это была большая борьба, чтобы вы могли власть на себя. Тысяча приседаний! Тысяча приседаний! Разбито на два 500! Насколько вы представляете? Вы молодцы! Египетская сила! Египетская сила! Завершает да, энергии позитивом. Приседать научились. Я правда, скажи, правда, правда. Я правду говорю. Акмалова только прошу присесть хоть пять раз сейчас. А <сíck> Акмал, <сíck> да, давай, что. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, малили, милили. Милили. Э, ты подумала, что у ты тебя могла тысячу раз приседать? Я приседала лишь, поэтому я спокойно. Да, до марафона она приседала две тысячи раз. Нет, нет, девятьсот раз А Ты довёл на твои результаты? Что скажет про наша тренировка, серьезно? Отлично, просто отлично. Что отлично? Огонь. Нет, я ну Что ты стесняешься? Я тебе потом скажу. Хорошо. Спасибо большое. Ну да, но паспорт отдайте. А что скажешь про марафон? Нет, в среднем у меня вот до такого результата 3 месяца здесь, но ну, чуть меньше месяца аналогичные результаты я получила, там подобие пресса я покажу следующий следующих марафонов. Да? Да. да? Спасибо. Что скажешь? Надо прилично, да? Нет, скажи, что... А, Цензура но... будет. А, <laughs> Запикаем. Прилично. Я на самом деле долго сомневалась, наверное, сомневалась больше в себе. Но теперь я не могу остановиться. Я хочу на следующий марафон, на следующий, на следующий, на следующий. Это очень заряжает, подсаживает. Теперь уже без этого никак. Это в общем, да. всем, всем советую. Да. да, Хороший. Тяжелый наркотик. <laughs> это я. <laughs> Ира, только четвертая тренировка или пятая да. тренировка? Пятое. Да? Очень, ну, очень нравится. Да? очень нравится, Я с вами. Да? Да. Хорошо, спасибо. Не помню, Фарук. не помню, какая. Меня зовут Фарух. Я, я сломал два сайфа. Не специально, да, было такое. Ну скажи правда. Правда, я советую заниматься профессионально и с профессионалом. Потому что... Много, э, я из своего опыта вам говорю, много есть людей, самоучки, они думают, э, я что смогу там поднять, что это тяжело. Нет. Вы этим портите себе жизнь, нервы. Э, я не первый раз занимаюсь профессионалом, но вот Акимал э, восстановил те моменты, которые я, я годами ломал. Думая, что я... Ну, эго, все мои люди эгоисты, я думаю, что... Я сам могу, мне не нужен профессионал, ну, за месяц-полтора он меня, э, как вам сказать, восстановил, я чувствую себя великолепно. А у тебя что было там с сломано? У меня было, э, компьютер показал, две грыжи, ну, из всех с, э, чашек одна только целая была. Прекрасный хэштег. Я перехожу в следующий, не лайф. Это уже девата марафон у него. А ты что скажешь? Я скажу, что марафон просто супер. Очень хорошие, активные тренировки. У нас просто выносливый организм стал. Мы начали приседать уже по тысяче раз. Раньше было 800. Ну... Будем идти дальше. А что, что скажешь люди, которые боятся меня, как тренера, боятся нашего марафона, говорят только сумасшедшие можно тренировать. Нет, на самом деле Акмал все делает правильно, как бы он видит каждого человека, и я считаю, что не нужно бояться тренера, он подскажет как правильно и все получится у всех. И все равно будет дичь с приседанием. Хочешь, не хочешь? Тренера рекомендуем всем! Спасибо! Египетская сила! Египетская сила! Египетская сила! Так и что? Проходите, я вас и жду. Я добрая, ласковая, улебочный, с зубами. Вот-вот-вот-вот-вот! И что как? Вот-вот-вот так! И вот так! И вот так! И вот так! Я не Всего до свидания.